Thank you. Казахстанская земля богата талантами, в том числе и музыкальными. И сегодня у нас в студии молодые гении, современные композиторы, звезды российского рока и рэпа, артисты оригинального жанра и поп-культуры. И мы будем говорить, пожалуй, о самой актуальной проблеме молодого музыканта. Как стать популярным, хорошо зарабатывать, но при этом и работать для души. Сохранить свой стиль и творчество, не подчиняясь законам сурового шоу-бизнеса. Здравствуйте! С вами программа «Твердый знак» и я, Гульфия Мутугулина. Тема разговора сегодня – «Музыка молодых. Ноты, деньги, три аккорда». Прежде чем начать нашу дискуссию, разрешите представить наших гостей сегодня. Марсель Касимов, он же Хамон, актер и рэпер. Ильмир Низамов, молодой талантливый композитор. Василий Евдокимов, солист группы «Четыре сезона». Роберт Муртазин, солист группы «Крикет». Владимир Эйналиев, битбоксер, исполнительный директор маркетингового агентства «Ферго.ру». И Лейсан Абдулина, молодой композитор. И сразу же хочу обратиться к нашему первому герою. Ильмир, да. композитор, пианист, педагог, член Союза композиторов России. Расскажи, пожалуйста, нам... Еще, может быть, я что-то забыла. Кто ты есть и как тебя судьба связала именно с творчеством? На самом деле, композитор и музыкант — это вполне исчерпывающая информация, все остальное в частности. И ну, ну, как меня занесло, я просто начал писать музыку в какой-то определенный момент. И когда только начал учиться в музыкальной школе, буквально с 11-12 лет я уже не, не переставая пишу музыку. И когда я начал это делать, конечно, я не задумывался над тем, как я буду этим зарабатывать, смогу ли я себя прокормить. Uh -huh. Uh -huh. Я просто делал то, что я делаю, то, что я люблю, и, собственно говоря, это привело к, к тому состоянию, в котором я сейчас нахожусь. И, слава богу, пусть не так много, но все равно, в принципе, я, кроме музыки, ничем не занимаюсь, обеспечиваю себя только музыкой. Ну, еще преподаванием, конечно. Хотя и то, это тоже связано с музыкой. Отлично, Эльмир, расскажи нам, пожалуйста, ты недавно был в Барселоне, если я не ошибаюсь. Барселоне, я, я был летом, а сейчас я был в Монако. А, в Монако, да. да. Расскажи, пожалуйста, что там, их что там, и почему ты там был, как ты там оказался. С... А, в Монако был концерт, симфонический концерт, их, их филармонии. Uh -huh этим концертом дирижировал наш дирижер Александр Сладковский. И, собственно говоря, по его приглашению он открывал этот концерт моим сочинением, моей музыкой. Uh -huh. И, собственно говоря, поэтому я туда попал. Вот. Поэтому, если бы не он, <с> я бы там не прозвучал. <с> и, конечно, это такое большое яркое событие для меня. и, ну, как бы открываются новые горизонты, на самом деле. Вот. Угу. Что? А тебе конкретно за Барселону, вот, за выступление. Монако. Что за все? Монако, Монако. Есть ли какой-то бюджет, например? Сколько-нибудь тебе как-нибудь давали денежку? Нет, на самом деле в этом случае это тратился наоборот я, потому что мне только купили билеты туда. Все остальное это я сам себе оплачивал. По сути, это были такие мои зимние каникулы. вместе как бы каникулы вместе с такой творческой командировкой. И поэтому в данном случае нет. В данном случае, конечно, нет. Если говорить о том, что как, как можно зарабатывать, то, конечно, там очень много способов. Но в основном это, конечно, музыка какая-то прикладная. Это да? музыка к рекламе, <сёк> музыка к какому-то видеоролику, кино или там, к театральной постановке. В нашей республике пока только так я вижу. А как вот зарабатывать, сколько зарабатывает современный композитор вот в Татарстане, например, у нас? Это, это очень такой абстрактный вопрос, а, на который я не смогу просто тебе ответить. Ну конкретно, честно. например, есть композиторы, которые наши консерваторские из консерватории, например. Да. А, тебе а, учиться, зарплату свою? Я такая такая. А есть, которые уже закончили про консерваторию, да, и зарабатывают, сказал, на рекламу, пишут рекламу, и легко ли выживается ли? Ну, тема у нас такая сегодня, щепетильная. Нет, ну, если я скажу легко, это, конечно, будет неправда. Это абсолютно неправда. И, конечно, это сложно. Это... Иногда, как, как говорят, то густо, то пусто, uh -huh. поэтому здесь сегодня ты на коне, завтра какой-то перерыв, и как бы ты работаешь, собственно говоря, просто потому что ты не можешь не работать, а не ожидая какого-то сумасшедшего гонорара и, и так далее. Мне кажется, вообще в эту профессию не нужно идти, ну, скажем так... Зарабатывать? Ну, алчным людям, uh -huh. им там делать нечего, потому что это, это не для того, чтобы деньги, это не для того, чтобы их заработать, а, а для того, чтобы просто ну, жить и выживать, по, по сути, вот, ну, ну, как все. Поэтому творчество, оно, ну, опять же. Если можешь не писать, не пиши. Мне кажется, в этой uh -huh. профессии должны быть только те, кто именно вот, одержим этим. скажи, пожалуйста, вот, например, Каково это? Я, как да. с точки зрения именно профессионального музыканта, у тебя есть образование, профессиональная консерватория. Каково это, например, работать не по специальности, вот конкретно, да, сочинять музыку для там, ну, оркестров, да, а писать музыку для рекламы, да. а для поп попсы современной, например. Каково это? Да, вот не, не сложно ли, может быть, какие-то... Понятно, я понял вопрос. какого-то. как такого? так, почему? На самом, деле, на самом деле, что бы ты ни делал, она должно все равно в какой-то степени быть тебе близко. Uh -huh. Какие-то вещи, мне, с которыми я внутренне абсолютно не согласен. Ты не соглашаешься. За, за них не берусь. Но... А если даже миллион заплатят? Есть... такого еще не было на самом деле на самом деле а, вот, вот опять же я, я говорю что я живу только музыкой угу. там по сути обеспечиваю себя музыкой опять же только за счет того что я никогда ну, практически ничего от не отказываюсь просто если бы я сидел бы это я не делаю это я не пишу я делаю вот у меня есть только там свое какое-то видение тогда это ну это ну, к сожалению это тупиковый путь угу. это может быть там, не знаю, звезды какого-то мирового масштаба могут тебе позволить выбирать. Хотя и то, я, мне кажется, не так, а не это, Ну, не знаю. Ну, то есть в любом не... случае, если тебе предоставляют, предлагают работу, ты все равно тоже смотришь, лежит ли душа к ней. И нет такого, что если не лежит душа, то ты не возьмешься. Ну, условно говоря, ну вот, да, вот если а, заниматься вот чисто творчеством, да, там, тем uh -huh. писать ту музыку, вот, которую ты хочешь, да, допустим, да, а в это время, но ну, все равно нам как бы насущный, да, мы все равно там что-то должны делать такое, то, что нам будет приносить деньги, да. Uh -huh. Кто-то работает, не знаю, у кого-то бизнес, кто-то там преподает, кто-то, я не знаю, может там работать с Макдональдсе, uh -huh. да, и так далее. Uh -huh. По сути, вот та работа, да, которая, ну, допустим, там музыка рекламе, я ее также воспринимаю, это как, это как, как вот, творчество так, свое а, ну, ну, в какой-то степени, но больше это воспринимаю как, как, как просто работа, которая а, как бы наиболее близка к моему творчеству, но которая ну, я делаю работа, за деньги. Да, которая вот. которая дает, дает работу. Спасибо большое. Хочу представить еще раз нашего следующего героя Марсель Касимов. Он же Хамон, неправильно сказал сначала, да. рэпер. И я знаю, что вы выпускник, ты выпускник Казанского театрального училища. И вот я знаю, да. что недавно, недавно ты выступал был в роли, у тебя была роль в спектакле Константина Хабенского. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть. Ну да, но я бы не назвал себя рэпером. Ага. Да, ладно, по, хорошо. Почему-то прошел тот возраст, когда я прям хотел, чтобы меня так называли, а сейчас как-то нет. Ну просто творческий человек. Актер, я не знаю, сын, брат, актер и музыкантишка. Вот можно так сказать. А спектакль это благотворительный спектакль Константина Юрьевича Хабенского. Проходил он в Москве в Кремлевском дворце шеститысячник. Ну, и каково? Ну, это круто. Хорошо. Вот, особенно ты не видишь, что там шесть тысяч человек сидит. А включили свет и... Там темно, включает свет и ты... А! И как таракан убегаешь. Ну, как убегаешь, там закрывается занавес. Ну, вообще, это круто. Расскажи, пожалуйста, почему ты решил заняться именно этим направлением музыки? Не сказала рэп, потому что ты не рэпер. Мало ли, мало ли. Uh, честно, может быть, потому что uh, в то время, когда мне эта музыка понравилась, все слушали абсолютно другое. То есть я, так сказать, во всех своих кругах был белой вороной. Uh -huh. Что в подъезде, что на улице, что в школе особенно. Вот, все слушали там «Петлюру», грубо говоря, uh -huh. что-нибудь такое. А я слушал Эминема, Децла и тому подобное. Вот, поэтому, не знаю, как-то... Не признавали? Да. да а как сейчас, ты желали эта дорога, вот сейчас вот есть признание, есть ощущение того, что я добился того, что чего хочу, или еще куча-куча планов Ну, если по части музыки, я, ну, не скажу, то, что там я, там, добился каких-то вершин, чего-то такого. Ну, нет? как уж ты, там, победитель, победитель из победителей ну, в России, ну, что-то... Ну, да, ну... Ну, да, действительно, что, что нет-то? Uh, как я недавно прочитал в интернете... Uh, не главное, сколько ты там э, получил званий, победил на фестивалях, э, там, я uh -huh. не знаю, грубо говоря, выпустил альбомов. Самое главное, что ты начал этим заниматься, и несмотря ни на что, ты продолжаешь этим заниматься. Несмотря вот. ни на что. Друг, скажи, пожалуйста, сегодня в духе ли ты нам что-нибудь, может быть, исполнить? Что? За -за -чи -за -чи -за что зачитать. Что-то зачитать. Зачитать? Ну. Может быть, ближе к концу мы что-нибудь с ребятами из Аббации. Ага, то есть пока... Давай еще... По... А на болевшем так сказать. Да, и как раз вопрос конкретно к нашей теме. Как Каково зарабатывать этим? Или ты этим не зарабатываешь вообще? И это просто ну вот для души. Нам смешно, нам смешно, потому что... Нет, ну как бы музыкой... Нет, музыкой я не зарабатываю. Бывает, конечно, там куда-то приглашают где-то поимсить. Это тоже, так сказать, одно из подразделений нашей музыки. ПМСить? Но PMC это стоять и кричать: Выше, руки! В России это называется PMC. MC, да? То есть любой человек, учитель заходит в класс и говорит, встаньте! Учитель это MC. А, серьезно? Ты мой сын МС можно так сказать или там, например, ну получать деньги за то, что приглашают э, журить какие-то uh -huh. фестивали, я не знаю, та же самая студвесна, uh -huh. к примеру, но Приглашаю? не в Казани, а, в Казани. Но, но не в Казани, в Казани не приглашают. А как ты считаешь, как вот как все-таки можно заработать молодому музыканту? Uh, ну ты себя считаешь молодым, надеюсь. Да, да, конечно, конечно. Вот борода немножко короткая стала, поэтому. Я просто не знал, что меня будут на камеру снимать, поэтому я вчера ее подкоротил. Вот, ну, Интересно, если ты музыкант, который пишет, который сочиняет, то да, конечно, можно на этом, на мой взгляд, зарабатывать, потому что, ну, в любом стиле музыки нужна музыка, угу. нужно, чтобы ее кто-то придумал, нужно, чтобы сделали аранжировку, нужно, чтобы ее исполнили. А если ты просто вокалист-исполнитель, то, ну, лично я, бывает, зарабатываю, там, для кого-то нужно написать песню, угу. да, для каких-то нибудь для каких-нибудь молодых рэперков, угу. так скажем. Которые себя называют. Да, ну, конечно, это в тайне, что, там, например, я для них написал, или они там исполнили мое. Вот, То есть за это можно деньги получить. Сейчас распространено, что на свадьбах, на юбилеях мамы, папы, невесты исполняют рэп. Вот, это считают крутым. Это на самом деле круто. То есть для них написать. Но это же сложно. Круто-круто, но это сложно. Или ты еще мастер-классы, может, даешь по... Нет, нет, нет, нет, нет, а, к сожалению, кстати, не да. Ну, мастер, кла мастер класс только, только по актерской, по, ну, то есть по другой творческой вести? части. Ну, да, то есть там по а, речи, представляешь, вот может быть этим зарабатывать? Репетиторство, как рэп Ну Молодых рэперков. Ну, в Казани это практиковали, но... Нет, <свят> <свят> к, сожал к сожалению, так сказать, на настоящие рэперы этого не признают. А, все Поэтому все-таки <свят> к рэпу ты должен сам прийти. <свят> Я тебе не нянечка, так сказать, в рэпе. Друзья, а Парадокс. Люди с музыкальным образованием частенько у нас, это не могу сказать про Эльмира, либо про Эльсан, частенько никому не нужны. И а любители, которые сейчас очень, очень много людей, которые считают, что они потрясающие музыканты, это то же самое, что как фотографы купил фотоаппарат, и я, значит, значит я уже фотограф, я могу уже зарабатывать на этом деньги, да? А вот люди, которых нет музыкального образования, у людей, которые... В принципе не так сильно понимает, разбирается в музыке, зарабатывают очень хорошие деньги, между прочим. А почему? Вот как как вы думаете, какие есть мысли, может быть, кто хочет высказаться? Да. Такой был синхрон, Роберт, пожалуйста, Роберт Нуртазин. Да. Есть мнение у меня по этому поводу. Профессиональный музыкант – это интеллигент, человек, который делает правильную музыку, которая считается правильной, которая положена... Вот, ну, то есть, есть определенные каноны, Вильмир наверняка это подтвердит, что есть определенные uh, каноны, по которым создается музыка, то есть, есть какие-то uh, уроки, там, как это нужно делать, есть уроки гармонии, как правильная гармония. Да, да, да. А те люди, которые, скажем так, вышли из народа и начали из народа писать все это дело, они наверняка к этому подходят немножко по-другому. Они делают это так, как это любит народ. Так, как они любили это когда-то. Допустим, есть есть масса по этому подтверждений. Парни, девушки, которые выступают на российской эстраде. Подтвержду слова Роберта. На самом деле, основная проблема профессиональных музыкантов которые именно музыка занимаются именно как творчеством и так далее они не умеют правильно себя коммерциализировать то есть они не имеет по сути Такие себя страшные слова. они по сути не умеют себя продавать то uh -huh. есть их продукт а, это по сути эмоции которые они а, предоставляют зрителям вот и пока до голов каждого музыканта это не дойдет они так и будут зарабатывать очень мало вов давай пока ты микрофон у тебя не забрал никто Хорошо. Расскажи, пожалуйста, как же ты зарабатываешь деньги, ты битбоксер, да. и плюс еще директор маркетингового агентства Фергару. Фергору. А, я не говорил. Расскажи, пожалуйста, что и как, и почему, и, например, битбокс это твое основное, либо это какое-то второстепенное, либо это для души, как мы говорили, что... Делать это, это для души. Двояко, это и для души, и, для, и второстепенно. То есть, когда мне очень срочно нужны деньги, я ищу заказы. так, на самом деле, чем ты зарабатываешь? Так, мы в 16 лет с другом, с моим, с Василом основали. Тогда это у нас была просто видеостудия ферга Ферго. И делали видеоролики, рекламы Потом мы сайт запустили и назвали его Фергору. Все, хорошо. Тогда нам было где-то по 16-17 лет, и вот сейчас вот через, по прошествию, сколько? 8 Вось, лет. 7 uh -huh. лет, мы сейчас уже делаем не, не только отдельные рекламные инструменты, но и полностью маркетинговые компании кам проводим. На этом, в принципе, и зарабатываю деньги. В но творчество? Творчество это для души и второстепенно. То есть. А мы понимаем то, что есть проблема, допустим, то, что музыканты не могут себя продвинуть. Угу. То есть мы в этом помогаем им. Мы запускали множество... что они не стали париться, зачем себя продвигать? Другим будем продвигать! Да, то есть мы продюсировали некоторых исполнителей. Ну, успешно? Успешно, допустим, Егора Криду, который сейчас в Star вот такой качает локтями. Вот. Ого! Вот. То есть он от нас ушел потом в Blackstar. Но покажи нам, пожалуйста, что-нибудь прям вот чуть чуть да? Да, потому что... Okay. Наверное, ты хорошо зарабатываешь битбоксом для души. Да. Поэтому э, это вот для нас такая изюминка нашей, нашей программы. Окей. Okay. Okay. Александр Абдулина, наша а, современная композитор, что-то говорят? Нет, современный композитор, лучше сказать, и я студентка Казахской государственной консерватории. Лисаночка, расскажи, пожалуйста, как ты зарабатываешь? Um, что, что, как тебе приносит ли это плоды? Немножко микрофон. Дело в том, что я только заканчиваю консерваторию в этом году. Uh -huh. и вот у тебя прям периферия сейчас. Что я делать? пока не зарабатываю, честно да. скажу. Ага. И э, я серьезно, если честно, не задумывалась над этим вопросом. Вот она, вот она Были какие-то подработки, конечно, и в группах, в кавербендах. Но ты сочиняла mm -hmm. или ты играла, пела? Ну, я и сочиняла какие-то песни для групп, но в основном мы играли кавера. Это mm -hmm. вот чисто для, зараб для заработка. И знакомые тоже просили писать аранжировки, ну вот такого плана. Mm -hmm. А какого-то стабильного за заработка пока у меня нет. И ну, как, вот какие вот сейчас мысли, когда ты понимаешь, что ты сейчас заканчиваешь консерваторию? Вот Эльмир у нас красавчик. Да, ему повезло. Ну, он, конечно, своим трудом это сделал, еще добивался везет очень много. Да-да-да. Как говорят, успешный, а, успешный человек, который везде успел. <laughs> Все <laughs> очень просто. Нисан, ну, как? стабильный заработок, конечно же, от ну, преподавания будет. А... Ты преподавать будешь композицию или ну, что? как получится. А так еще? Еще варианты Я есть? говорю, я пока еще серьезно не задумалась над этим вопросом. Василий Евдокимов, солист группы 4 сезона». Расскажи, пожалуйста, нам, как, каково вам, если музыкальное образование, и зарабатываешь ли ты, и зарабатываете группы вы на тем, том, что вы делаете? Музыкальное образование я не имею, mm -hmm. но как-то без него не пропал. Деньги зарабатываются, зарабатываются они, как бы это сказать, то есть есть момент выступления на корпоративах, есть момент написания песен. Периодически я записываюсь как сессионный музыкант. Угу. Есть, собственно, репетиционная база, помогаю молодым командам как-то двигаться в музыкальном плане. Пишу стихи на заказ, то есть ну, такая палитра достаточно угу. обширная в этом плане. Вот а таким что, какие, не знаю, какие-то мысли бывали, например, чтобы Получить образование это и уже профессионально потом приходите говорить, друзья, у меня есть образование, вот вам, пожалуйста, дайте мне столько-то денег, например. Ну, в данном случае образование, честно говоря, оно не настолько уж и помогает. Вот сегодня было озвучено, что профессиональные музыканты зачастую просто как бы не нужны никому. То есть люди выучились, но как-то не могут себя подать. Вот. А что касается меня, у меня образование юридическое, то есть я, видимо, подхожу больше как юрист. То есть деньги должны зарабатываться постоянно и... Ну, тысяча так тысяча, Там пять значит пять. А конкретно вот в, в твоей именно в сфере рок, да? У вас же рок-группа. Да, четыре сезона, по большому счету это рок-группа, но не чураемся мы играть как бы и каверы, и... Ну, те же корпоративки. Да, то есть вот, вот какого-то конкретного разделения нет, да, между вот рок-руппой Ну, нет, то и... есть если на каждом углу озвучивать себя именно только как рок-музыканта, без страха и упрек, то... не позовут никуда. Не позовут, можно с голоду умереть, то есть можно как-то варьировать ситуацию. Mm -hmm. Ну, то счету. бишь вас, вас приглашают, нет такого, что вот, как вы сказали, либо иногда хорошо, иногда плохо. Ну, Стабильности если... вот этой нет? Для стабильности требуется еще и стабильная работа, если она у музыканта есть, кроме всего остального, то... А, кажется... то есть мы приходим к тому, что все-таки что Ну, есть. разумеется, есть у меня еще одна работа, но ну, вот она у меня занимает, допустим, там 4 часа в день, uh -huh. но ну, в сутках 2-4 часа, и еще 20 я трачу, ну, кроме сна, конечно, там и спорта, на, на музыку, на группу. И это, это устраивает, в принципе? Mm -hmm. или, или, или хотелось бы, может быть, там, больше зарабатывать, либо, может быть, хочется... Работать именно профессионально, чтобы вас там позиционировали как профессиональных музыкантов. Есть понятие достатка. Есть этот значочек «профессионал». я понимаю, да. Есть понятие «достатка», то есть «достатка» — это когда достаточно того, что у тебя есть. То есть на настоящий момент у меня семья, у меня есть дом, есть машина, есть студия, есть эрипциональная база, то есть... Как бы да. Почему? И как бы хватает. Спасибо за мнение. Ахамон, созрел ли ты? Мы а, очень уже все? Да, очень хочу, чтобы ты что-то сегодня нам показал, зачитал. Так показал или зачитал? Нет, ладно, не театрально, извини, зачитал. Показать не могу, я не в ту одежде. Так, так, так, так, так, есть у меня одна... Вова, ты, наверное, еще поможешь Да, есть у меня одного Вова. Есть у меня одна песня, мы ее не будем целиком, мы куплетик попробуем сделать. И как бы... В чем э, есть такая, ну, можно сказать, соль э, в нашем общем деле, что многие люди говорят то, что «Зачем тебе это надо? Ты что, дурак, что ли?» Или родители, когда я э, в свое время поступал в театральное училище, э, говорили «Ты никогда не женишься» потому что артисты никому не нужны. Ты же, у тебя же денег не... Это то же самое. У... Ма мама говорила, ты никогда... Да, Когда да. ты знаешь готовить? А говорю, у меня будет муж-повар. А, а самое интересное, что... Про ну, у каждого, наверное, параллельно вам были два э, мальчишки, которых ставили в пример. Вот, Роберт, смотри, <свистит> Рафаэль-то! И вот были такие два человека, не буду назвать имен, но мама всегда говорила, вот, он идет в юристы, а этот кушает в день шесть раз, он будет спортсменом. А <свистит> я... А ты? а ты а ты просто артист и что в итоге тот который кушал шесть раз сейчас 24 часа в сутки пьет и его на руках приносит он обычно у нас на ступеньках спит а тот а тот который а тот который юрист взял много кредита взял много в долг и очень не посадили а я как бы был артистом артистом и остался красавчик, ты красавчик, давай. вот сейчас я не знаю как это называется пух, пух. я кстати вертолетик пух, могу Света начнем. та та Ну вот мне образование музыкальное. А, вот так можно попробовать, да? Сейчас я попробую. У меня тоже есть рука. Давай. Это же похоже мама моя бывает меня подбадривает очень круто словами что зря что все это грязь пора бы бросать ты глупый. А я рано утром, пускай не встаю, Капучино с газеты в кабинете не пью, Но верю, что занимаюсь Делом, которое я я люблю. Бывает грущу, бывает смеюсь, Пускай, пускай я сейчас повторюсь, Зато есть цель и мысли, А не просто с балкона на соседей подписал Не кисни, не кисну, не бросил, не брошу. Хотя многие из тех, с кем начинал, Стали в ряды безликих прохожих, может, все это зря и Что если вдруг судьба бросит меня? Я останусь Йоу. стоять глупый, тупы как без корабля. Я как по грунту за пруду, сменять болото. Страшно подумать, что будет потом там. Нам с и нельзя быть против. Ведь мы семья. Я серьезно. Браво. Ты, ты поэтому, наверное, да, долго так думал, что спеть, потому что там да, вот прям слова. Да, да. Вот слова. За это я люблю, наверное, рэп. За это налюблю, люблю, наверное, твое творчество. Я, я думал, скажешь, люблю тебя. Творчество! Ладно. Творчество, ты женат вообще-то у тебя. Ну, я не одел сегодня. Ты специально. Оскар Галин. Всем привет. Руководитель... только пару слов. Да, руководитель радио UFM, может быть, будет громко сказано, но как представитель СМИ скажу, что есть такая, такое понятие, как бартер и взаимовыручка. Mm -hmm. Когда к тебе приходят музыканты, они хотят рассказать о себе, показать свое творчество, а ты взамен на это а, посредством, может быть, их публики там пиаришь свое радио. То есть идет такая вот, такой бартер, то есть они делают тебе контент на радио, но при этом а, ты пиаришь через них свое радио и расширяешь границы своей публики. Mm -hmm. Вот что и делают у нас ребята, ведущие в программе, собственно, я тоже а, в программе, Радиожурнал, uh, журнал который вот, выйдет uh -huh. на этой неделе, Радиожурнал «Слом». Вот. Спасибо. Есть... Я добавлю, на самом деле, это называется Мартинг". И это четвертый пакет. Это стоит. На самом деле, я соглашусь э, с Хамоном э, в одном контексте. То, что действительно сейчас очень много э, появилось исполнителей, mm -hmm. Но э, высокая конкуренция, она побуждает делать более качественный продукт. Эмир, меня к тебе, наверное, будет такая просьба э, подытожить. И, может быть, твою точку зрения еще раз озвучить. Как ты думаешь все-таки, э, как зарабатывать молодым композитором? Как, каково это? И быть... Э, продвинутым а, и просто зарабатывать деньги, потому что, ну, как говорят, people have it, либо у тебя либо придерживаться своего своей точки зрения и работать на качество. Нет, но ну то, что нужно работать на качестве и придерживаться своего точки зрения и быть самим собой, это как бы вообще, мне кажется, это э, даже объяснять не нужно, это само но э, весь сегодняшний разговор, он, ну, по сути, мне кажется, мы все с, с разных позиций говорили об одном и том же. То, что нужно быть готовым ко всему, нужно быть, э, как сказать, таким э, широкопрофильным, то есть уметь э, преподнести то, то свое дело совершенно по-разному, не замыкаться на чем-то одном, быть, быть смелым. И э, к разговору о любителях и профессионалах, понимаете, кто такой профессионал? Это не тот, у кого есть корочка. Профессионал тот, тот кто учится всю жизнь. Можно учиться ведь, сидеть дома в интернете, но при этом открывать такие вещи. Вот И мне кажется, вот только не останавливаться вот в этом процессе, вечно учиться, и, и, и тогда у тебя все получится, если ты не будешь ост, ну, останавливаться. Поэтому только вперед и вперед. Согласны ли вы, друзья? Да. Абсолютно. Да. Абсолютно. Аплодисменты, мира спасибо большое. И, конечно же, с учетом того, что сегодня у нас собрались очень много музыкантов, я, конечно же, и Роберт с гитарой, я предоставляю тебе слово. Очень хочется закончить нашу передачу конкретно музыкой. И Роберт, наверное, сам скажет... Какое, какая песня и что мы будем исполнять? песня называется Ты бежишь от меня. Эту песню сочинил я в прошлом году. Угу. Съездил с этой песни в город Владивосток на российскую студию весну. Занял там с этой песней второе место. У-у-у! А, песня про любовь, на самом деле. Марч, Сегодня не только подастра, поэтому могу лажать Я без подастра не умею играть. Я. Вот. Если знаешь только подастр, друг мой. Просто надо говорить да. Хорошо.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 Ты сгораешь, словно свеча, но ты бежишь, бежишь от меня. Ты сгораешь, словно свеча. У -у -у, браво! Браво! Да, и, кстати, Роберт у нас тоже, тоже с кольцом. Скоро будет. Скоро будет. Да. Скоро будет с кольцом. Спасибо большое. Друзья, я напоминаю, что тема нашей передачи сегодня была «Музыка молодых. Ноты, деньги, три аккорда» поговорили, я думаю, что очень даже неплохо высказали разные точки зрения, но пришли все-таки к одному, как сказал Элемир, что нужно делать то, что тебе нравится, нужно делать так, чтобы ты получал от этого нереальное удовольствие, и все-таки, если ты будешь этим заниматься, найдется твой зритель, найдется тот человек, который а, захочет вложить в тебя а, либо бартером, либо деньгами, чтобы а, тебе, было, тебе стало легче, чтобы твое творчество развивалось дальше. Я желаю всем Творческих успехов, больших-больших и самых лучших. Я надеюсь, что мы скоро вас услышим, как или мира уже везде-везде. Ну, mm. еще тут, еще, еще много, где еще надо, куда... Много куда еще куда важно да, куда, куда. Да, действительно, не, не надо останавливаться на достигнутом. Спасибо большое, а, была рада пообщаться на эту злободневную тему. Спасибо.